Сильная сумка, кросс от фабрики «Золотой дом». Лак, красивая кисточка, две ручки. Это все в одной сумке. Сумка действительно стильная, модная. Ее можно носить независимо от времени года. Почему у меня шарики? А У меня вчера был день рождения, представляете? И как приятно погрузиться в детство. Как хочется вот этого праздника. Как хочется дарить Радость, тепло, сердцам, людей. Мне очень важно, когда вы комментируете, ставите лайки. От этого зависит рост моего канала. Подпишись, поставь лайк. И я буду с тобой, твой сумчатый эксперт. Так вот, вернемся к сумочке. Красная сумка. Очень красивый, яркий цвет. Он прям сочный, красный. В отделке использован... Декорм лак Лак на морозе не лопается. Логотип. Шикарная кисть. Есть короткая ручка, которая отстегивается и позволит сумку носить на локотке, в руке. Если это теплое время года, то можно повесить на плечо. Если это холодное время года, то производитель «Золотый дождь» в своей коллекции все предусмотрел. Здесь есть длинная ручка. Три входа. Три, представляете? Три полноценных входа. Вот такая вот ручка, ремень длинная. прорегулируется и позволит сумке быть перекинутой либо на плечо, либо через все тело. Вот такие вот здесь карабинчики качественные. И можно поменять ручку. Отстегнув короткую, пристегну длинную, либо наоборот. Либо кому-то может быть нравится двойная ручка. На задней стенке карман на молнии. Снизу ножки. Декором еще является красивый лаковый кедр. Ну, вот такая красота. И как стильно с ней смотрится тюрбан. Смотрите. Вуаля. Конечно, он в таком качестве не рассчитан на сильные морозы. Но... Здесь есть преимущество, он сзади на резинке. Показываю. Под него можно спрятать волосы. Можно его надеть на теплую шапочку. Поверх теплой зимней шапочки, которая является гладенькой, без всяких либо прибабахов. И вы всегда будете выглядеть стильно, дорого и богато. Размер может быть шапки любой. Видите, он, тюрбан, увеличивается в объеме. Здесь все на резиночке. Поэтому можно размер головы в данной ситуации не учитывать. Пойдет на любой. У меня средний размер головы, то есть она не большая, не маленькая. Ну и как вам нравится это сочетание? Дерзко, стильно, ярко. Сюда подойдет любой цвет Верхней одежды. И вы будете очень заметной девочкой. Цена сумки 2000. Цена тюрбана 1100 рублей. Подписчикам канала на весь ассортимент скидка 10%. Да, не показала, что внутри сумки. Показываю. Здесь отделение обычное. Вот в этом отделении карман на молнии. А в первом. Первым у нас ручка ремень лежит, который я уже удачно спрятала. Вот такая вот сумочка и тюрбан ждут своих обладателей. Если есть желание приобрести, звоните, пишите. Мой номер телефона 8904-436-0956. Если кому-то понравилось, обязательно забронируйте товар, потому что народ не дремлет. Впереди новогодние праздники. Если хочется быть яркой, интересной и стильной, тогда звоните, подписывайтесь. Всем пока! Ваш сумчатый эксперт.